Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев, а, и сегодня в гостях у нас врач-терапевт высшей квалификации, бывший военврач, подполковник медицинской службы, если мне память не изменяет, а ныне научный журналист и популярный блогер, популярный в определенных кругах, но в широких кругах, Алексей Валерьевич Водовозов. Алексей Валерьевич приехал сюда к нам в Казань на неделю науки в Казанском федеральном университете по приглашению университета. Естественно, во-первых, спасибо, что нашли время на это интервью, на эту беседу. И во-вторых, ну, конечно, первый напрашивающийся вопрос, что успели посмотреть и что успели сделать? Как вообще вы здесь оказались, вот конкретно в чем заключается ваше участие в неделе науки? Посмотреть удалось Центр фарм фармакологических исследований. Мне это интересно, поскольку да. основное мое занятие это научная редактура в медико-фармацевтическом издании. Это первое. И в принципе, мне очень нравятся технологии будущего. То есть я, у меня даже специально есть лекция, называется Медицина будущего. Алексей Валерьевич, извините, да. я вас сейчас перер... угу. Уважаемые телезрители, я не, не до конца представил нашего гостя. Вот он сейчас обмолвился, что он вообще ведет научный журнал. Я должен сказать, что он научный редактор. Объединенный, я буду читать по бумаге, потому что запомнить все это тяжело. Редакция издательского дома Ремедиум, популярно научного журнала о медицине А.Б.С. К сожалению, он уже закрылся. Закрылся. Ну вот видите как. Главный редактор сайта А.Б.С. То же самое. То же самое закрылся, естественно. Член Клуба научных да, журналистов, это остается. член экспертного совета премии имени Гарри Гудини. Да, это остается. Я не путаю, это фокусник, да? Бывший фокусник, Бывший он известен фокус. тем, что он широко боролся с шалатанами. Да, и именно поэтому Именно поэтому да. Понятно, да. И что у нас? Член Ассоциации медицинских журналистов, член российского движения «Брайтс», ну. Член жюри ежегодного конкурса научно популярного проекта Биомолекулы. Молекулы. Ну, в общем, да? много всего, да, вот не имеющего теперь, отношения. Теперь мы можем вернуться к нашей беседе. Итак, вы посмотрели фармакологические Центр, классы да, сектор да, Казанского федерального да. университета и? и и все на этом, потому что Пока я все, да? да, я прилетел накануне угу. и сегодня это в общем-то было такое. Основное... Ну, почему? Потому что нужно переварить. Это все нужно переварить. В прошлый приезд я смотрел симуляционный центр. Да, то есть вы были уже да, здесь. Да, да. смотрел mm -hmm. Ветлаб, смотрел Республиканскую больницу. То есть тогда тоже впечатления были такие, что хотелось вернуться в курсантские годы <laughs> и поучиться вот заново на всем на этом. Потому что у нас, конечно, таких возможностей не было. И в mm -hmm. фармкластере сегодня, то есть я видел те вещи живьем, про который я рассказываю на лекциях. То есть я не все видел, я что-то видел в видеозаписях, да, что о чем-то читал, а сегодня я все это посмотрел живьем. И это очень сильно впечатляет. И это имеет хорошие перспективы с вашей точки зрения? Да. А, да. То есть это, медицине. Да, это самое главное. То есть, э, есть вещи, которые... Ну да, понятно, что есть вещи фундаментальные, uh -huh. без них никак. Но без прикладного применения, в общем-то, пустая наука тоже сейчас как бы не сильно приветствуется. Раньше говорили, искусство ради искусства, его порицали, Совершенно да, но верно. и наука ради науки тоже под подозрением. Все хотят мгновенных результатов Конечно. прикладных. Не только мгновенных, отраслей. желательно, чтобы это были все-таки вещи прикладные, действительно. И вот то, о чем сегодня рассказывали, скажем, по онкологическим направлением они идут в ногу со временем то есть в ногу с нобелевскими премиями в ногу с новейшими технологиями то есть вот буквально в прошлом году в соединенных штатах была одобрена карте так называемая очень такая перспективная технология лечения рака ну некоторых форм рака понятно что не всех ну, да. а, здесь в Казанском университете занимаются этой технологией. То есть ее разрабатывают, причем она модифицирована, не совсем такая, как вот. Да я, немножко, да, я немножко общался с коллегами по этому поводу, и, в общем, насколько я как дилетант могу судить, да, можно только ну, поаплодировать усилия да, ученых да. этих. Ну, а, к вопросу о прикладном. Вот мы с вами беседуем а, в ту пору, в которую в Россию ежегодно традиционно приходит грипп. Да, и сейчас ситуация такая, что в некоторых регионах уже переден этот эпидемиологический порог, какие-то регионы на подходе. А, и вот этот грипп, он, я не знаю, ну как Новый год, да, он просто как какое-то явление свыше, он приходит, приходит, приходит, и медицина никак не может предотвратить эпидемии даже. Я не говорю о том, что просто вот, как в свое время там полиамилит, раз, и исчез из оборота, да, из языка. Казалось, что мы его вообще на всей планете победили раз и навсегда. Ну, а с гриппом так не получается. Почему? Ну, смотрите, с полиомиелитом тоже не все так хорошо. Но... У нас он до сих пор существует. У нас есть Пакистан, у нас есть Афганистан. Откуда с... они не уйдут никогда? СССР в свое время спасал Японию, да, 58 1958 год, когда мы там начали поставки массированной вакцины против полиомиелита. Это было, конечно... Вот. Но, тем не менее, то есть он никуда не делся. Мы его держим в рамках исключительно за счет вакцион... вакцинационной кампании. Да? За счет того, что это прошло по всему миру. И что подавляющее большинство регионов мира свободны теперь от полиомиелита. Но мы просто заг... поставили заграждение. Мы его не изгнали, как натуральный ну, С да. гриппом другая ситуация. Грипп, во-первых, он не приходит, не уходит никуда. Он существует на планете регулярно и постоянно. То есть он циркулирует. Вот сейчас он пришел к нам, потом он переберется в средний пояс, то есть экватор и все остальное, а потом пойдет в Австралию и во все остальные южные образование. Он никуда не исчезает. И в отличие планете... от Пелемелита, извините, что я вас перебиваю, границу -то ему не удается поставить? Нет, почему нет, не удается. Ну, смотрите, во-первых, у него потрясающая способность к эволюционированию. Каждый год. Каждый год. И мало того, он существует не только в людях. То есть есть масса животных, птиц которые болеют нашими же гриппами. То есть я понимаю, что у рыб, например, есть даже рыбий грипп. Одно время смеялись, что вот будет, там придумают, или там, ну, придет да, рыбий грипп. Он существует. Гриб, вот, например, рыб, рыб, рыбий. рыбий грипп тоже существует, им болеют, например, лососевые и да. так далее. Но мы им не, не заражаемся. Зато все, чем болеют, например, хорьки, свиньи, перелетные птицы, гуси, утки и так далее, мы всем этим прекрасно болеем. То есть теплокровные передаются, да? Да, да, То есть э, это позволяет ему не просто выживать, да? То есть вот он, мы его, предположим, ограничители угадали с прививками, да, это бывает достаточно часто, скажем, за последние 26 сезонов 23 раза угадали. Угу. Вот. это вроде неплохо. И в с этом одной году стороны. тоже угадали. В этом году не, не совсем. Один штамм не угадали, но это не так принципиально, потому что мы все еще доживаем вот те штаммы, которые пришли к нам 2008 2009 Они все еще добирают, они еще не, не все ими переболели, они добирают угу. вот эту массу. И ученые, и медики все ждут вот этого сдвига, шифта. Будет он, не будет. Угу. Будет ли какой-то принципиально новый, как в 2008-2009 к нам пришел аж один на один и сильно по всем ударил. Вот мы теперь ждем что-то такое же. Понятно. Несколько лет назад, вот я сейчас, пока вы отвечали, вспоминал, сколько же лет назад появилось такое. Сначала просто называлось интерферон, да, потом интерфероносодержащие целая гамма лекарств, и, и, и, и это подавалось какое-то время, вот как панацей, как раз от гриппа, принимаете интерферон. Я сам заболел в каком-то мохнатом году и тоже, значит, пил этот интерферон. Ну, кстати, за неделю прошло. За неделю любой грипп проходит. Как-то вот так, да, говорит, если будешь принимать, то за неделю, а если не будешь, то 7 дней да, целых 7 дней будешь болеть. Так вот, к вопросу о, о такого рода лекарствах получается, что ну, что это на самом деле вот эти интерферон, содержащие лекарства, они не помогают, они не противовирусные. К сожалению, нет, смотрите, они противовирусные, и в некоторых случаях модифицированные интерфероны, пиглированные, например, интерфероны, они отлично себя показывают в борьбе с вирусными гепатитами. Да, они входят в состав комплексной терапии. Да, у них есть, конечно, побочные эффекты и так далее, но они действительно используются. Я почему об этом спрашиваю? Чем лечиться-то? А чем. Вот так вот, да? Да. да. Терпи, По большому все, счету... Right? Нет, ну не то, что терпи. Есть целый ряд, скажем так, вещей, которые нужно делать. Ну, например, не нужно ходить на работу больным. Во-первых, это увеличивает риск развития осложнений для самого человека. Во-вторых, вы становитесь звеном в цепочки. То есть вы делитесь вот этим заболеванием да, со да. всеми -капельным, остальными. капельным путем. Возд... Причем называем. капельная фракция чрезвычайно важна. Не то, что вы там просто подышали или чихнули на человека. Например, вы когда-то чихнули, потом это осталось у вас на руке, вы этой рукой взялись за поручень общественного транспорта, за ручку двери и так далее. И вот эти вот в капельках вирусы сохраняются. Причем очень долго. Вот сейчас погода самая подходящая для вот этого вируса. Ему сейчас очень хорошо. Поэтому он может до... Там, 24-36 часов он совершенно свободно выдерживает. То есть человек ушел, а капельки после него остались. Ну, получается не ходить на работу, мыть руки. Возможно, да, если куда-то выходишь, маску Это если человек болен. Да. Исключительно. То есть маска на больном. Это самое главное. То что... есть маска нам должна показывать, что человек да. заражен да, вирусом да, гриппа. Да. Носить маску просто как защиту, С к смысленно. сожалению, не работает Да, никак. Надо просто вспомнить хирургическую бригаду. Вот, как получается, она выглядит, да. получается, что что бы нам по телевизору не показывали, не рекламировали, но если трезво смотреть на вещи, лучше на это не обращать внимания. К сожалению, потому что, еще раз повторюсь, вирус очень быстро вырабатывает устойчивость. Например, был шикарный препарат Римонтадин, uh -huh. вот, и да, действительно, у него была точка приложения М2-белок. Мы точно знали, что он работает именно вот по, по этому вирусу, но буквально за 5, максимум 10 лет вирус к нему приспособился и перестал на него реагировать. К сожалению, хороший препарат но пришлось это, выкинуть. Это, это плюс ко всему, ведь если сейчас от, от вирусов отвлечься и уйти, но, перейти к бактериям, да, история с антибиотиками. Да, примерно такая же история. Примерно да. то же самое, да, да, то да. есть. Все сильнее антибиотики, все изощреннее, и все изощреннее, и быстрее бактерии приспосабливаются. Просто у вирусов гораздо быстрее идет вот эта эволюция. А, вот так вот, да. Да. Поэтому мы быстрее теряем противовирусный препарат. В гон гонке антибиотиков еще шанс есть, есть у фармакологии да. все-таки опережать. Да, конечно. Да? Вот ну эти... и у нас есть разные наработки. Вот опять же, сегодня в фармкластере рассказывали о том, как преодолевать, например, устойчивость стафилококков. Угу. То есть мы... Золотистых. Да, да золо золотистых стафилококков. Мы точно знаем, какие белки для него критичны, мы можем на них воздействовать, все после этого умирает и так далее а, продолжая вот так. эту вот маленькую но неприятную для многих я думаю подтемку потому что но ну, люди же ну, люди верят люди покупают люди люди стараются чем-то лечиться а, недавно вот мне попалась на глаза uh, dsm group компания mm -hmm. uh, аналитика да аналитика, да. да аналитика как раз фармацевтическая они провели исследование 10 самых популярных или самых продаваемых в россии лекарств и пришли к такому выводу, что минимум семь из этих 10 лекарств, а, но ну, нет достоверных показаний, что да, они эффективны. И верно. там я даже не буду перечислять, но я когда прочитал, ну все их знают. Да, думаю, Боже мой, так что ж теперь делать? И, и, и, и это ведь и серия антибиотиков там тоже. Нет, насколько да я сколько, помню, да? антибиотиков там нет, нет. Там вот эти противовирусные препараты. Вот противовирусные в первую якобы, очередь. Да, да, да, да, якобы, да. Якобы да. противовирусные, а все остальное. Арбидол. Тут очень сложно, понимаете? То есть есть некоторые препараты, которые работают, то, что называется, инвитро. Иногда даже инвиво, то есть в животных в животных моделях. Uh -huh. это абсолютно не означает, что они с, такой, с таким же успехом будут, например, действовать на человека. К сожалению... Повторюсь, к сожалению, иначе у нас был бы хороший противовирусный препарат. Все исследования, которые по нему проводились, и в том числе разрекламированные исследования «Арбитра», например, оно было зарегистрировано на определенном сайте, на американском, там, где положено сейчас все международные исследования регистрировать. Но результатов нет, то есть публикации по итогам нет. А, у меня такой вопрос, да, из конспирологических, да, из разряда конспирологических. А вот когда нам, вы сейчас упомянули, что это на американском сайте, там теперь все должно регистрироваться. Ну, международный да? теперь. Международный, да. да, совершенно верно. Но, ну, американский. А, так у нас жизнь устроена. А, если вот буквально шажочек мы сделаем в сторону конспирологии, потом вернемся, да, на нормальную почву, но тем не менее. Я читаю, вот э, эти исследования, они проводятся, э, ну, такими транснациональными вроде бы, да, группами. Но в то же время понятно, что группами, которые имеют определенный интерес, или в которых заинтересованы те же самые фармацевтические гиганты, да? И когда эта иностранная группа делает выводы, что а, в России там, из 10 наименований лекарств 7 вообще, в лучшем случае, пустышки, у меня закрадывается, да, вот я прочитал, у меня такая мелькнула мысль, я ее прогнал, конечно, я постарался ее прогнать, но вот видите, вот даже в разговоре с вами я о ней вспомнил, что, ну ведь они же таким образом косвенно освобождают часть рынка для зарубежных аналогов. Вот почему я об этом говорю? С вашей точки зрения, вот... Где, где вообще пределы? Ну, я не знаю, вот якобы клятва, якобы Гиппократа там не навреди. Но у фармакологов, у фармацевтов, у фармацевтов, ну, у них-то есть какие-то пределы, вот, ну, моральности, что ли, добросовестности. С одной стороны, мы видим кучу рекламы на нашем, да не только на нашем, и на зарубежных, да. Нет, зарубежных. Ну, там как по жестче, да, там, там пожестче, очень жестко, да вот И никаких э, применительно к России вообще никаких границ нет. Мы, человек выходит на экран, показывает там какую-то семейку. Ну, что я рассказываю, все мы это видели. И у простодушного человека, то есть у обычного человека, может возникнуть ощущение, что вот она, панацея. Возьми там вот эту вот таблеточку попей, и твоя полуразрушенная от э, водки печень, регенерирует вас, становится через два дня, и ты будешь опять можешь пить. С точки зрения вот медицинской общественности, научной медицинской журналистики, я не слышал и не видел, предпринимались ли, или, может быть, вы готовы к этому, или намерены, какие-то попытки ограничить вот эту вот, ха, вот вакханалию, да, выражаясь уж совсем таким высоким штилем, да, вот эта реклама, mm -hmm. до... она же недобросовестная реклама, если посмотреть повнимательнее. Правда, всегда есть оговорки, юристы работают, не является лекарственным средством, мелко-мелко, ну, как всегда. Но, тем не менее, ну, надо же это как-то останавливать. Безусловно. Ну, смотрите. Это вторая часть, а первая часть насчет добросовестности да. конкуренции. Да, это, в принципе, две стороны одной медали. Потому что фармбизнес – это бизнес, в первую uh -huh. очередь. Это как пищевой бизнес, как не знаю, там, бизнес на одежде, на автомобилях и так далее. Поэтому, если мы скептически смотрим на рекламу той же пищи или тех же машин, нам нужно абсолютно так же скептически смотреть и на рекламу лекарств. Нужно понимать, что это только реклама, не более того. Это не достоверный источник информации, это не медицинский источник информации. Это реклама. Именно так это нужно воспринимать. Если вам навязывают кредит, вы его не берете. Точно так же вам навязывают лекарства, вы его не берете. Потому что в большинстве случаев... Я лежу, извините, я лежу, я болею, у меня течет, я мне понимаю. надо что-то сейчас, да, и в это время мне подкладывают. Вы находитесь в уязвимом да, состоянии. Конечно. Вот. Это да. Этим пользуется, к сожалению. А, с другой стороны, естественно, такие попытки предпринимались ограничить. Да. Единственное, что удалось сделать, это все-таки как-то справиться с ваханалией биодобавочной рекламы, которая была в 90-е, начале 2000-х, да. просто валом. То есть вот здесь, тут я могу сказать, что я немножко в этом поучаствовал, нам удалось остановить этот вал, нам удалось внести коррективы в закон о рекламе касательно именно биодобавок с лекарствами. Такое не прокатывает. То есть вот э, мультивитамины, так называемые, все эти там американские комплексы какие-то. А, опять же, видите, это, это, это, это другое. Это, это немножко другое. Дело в том, что биодобавка и лекарственное средство – это разные формы регистрации. Uh -huh. То есть витамины это просто действующее вещество, и оно может быть зарегистрировано как биодобавка и как лекарственное средство, например. Часто то же самое бывает с травяными препаратами. Некоторые uh -huh. из них зарегистрированы uh -huh. как лекарство, некоторые как биодобавка. Но нужно понимать, это даже разные ведомства. Магний Б6 это что? А, вот сейчас сходу не скажу, это надо смотреть. Но, по-моему, все-таки это лекарственное средство. Потому что ну, там же реально действующие вещи. У, у нас, есть, смотрите, магний, у нас как... есть государственный реестр лекарственных средств. На сайте есть, Минздрава. В него, надо в него нужно просто заглянуть, и сразу все становится понятно. Там все, если его там нет. Имейте в виду, да. если его там идите. нет, то значит не исключено, что это биодобавка. А биодобавка это вообще Роспотребнадзор, это пища. То есть, Пищевой продукт. Еще одна, ну что ли, деликатная такая проблема. Что такое плацебо? Уже сейчас все знают, да? Ну, пустышка. Масса экспериментов. Вот одна группа принимает э, препарат с действующим веществом, лекарство, Другая группа принимает плацебо. И если я правильно понимаю и правильно помню, э, ну, не то что сплошь и рядом, но очень часто в той группе, в которой принимали плацебо, тоже наблюдался положительный эффект. А, Кто-то из э, великих или относительно великих, по-моему, заметил, не будучи самым врачом, что чуть ли не вся медицина это на самом деле внушение. То есть, если я верю, то это меня ну, вылечит, поможет. С этой точки зрения, может быть, БАДы, но ну, люди верят, им помогает, Зачем запрещать? Или а, ограничивать? Смотрите, да. Во-первых, с плацебо не все так просто. А? Потому что наши Знания об этом эффекте ну, многократно усилились с того момента, как Генри Битчер впервые вообще об этом сказал в середине прошлого века. И сегодня мы понимаем, что под эффектом, который мы списывали на плацебос, скрывается масса других эффектов. Например, мы не учитывали естественный ход болезни. Что это означает? Да, у нас любая болезнь течет вот таким полнообразным. Даже если это хроническая, у нее все равно будет период обострения и ремиссии. Если мы вот здесь наверху, а обычно мы принимаем некие лекарства вот здесь наверху. Угу. Мы принимаем препарат, то очень есть большой соблазн, потом естественный ход вот этого заболевания, оно уже пошло вниз. Мы его можем списать на вот этот любой препарат, который мы приняли, хоть котики с пледом, хоть биодобавки, хоть что-то. Это одна из ошибок который мы раньше не учитывали. Дальше существует, например, такой эффект, что люди, которые находятся, например, в клинических исследованиях, они находятся в идеальных условиях. Что это означает? Что им приносят эти лекарства, они соблюдают режим полностью и так да, далее, да. и поэтому тот эффект, который мы получаем в... В клинических исследованиях это в том числе эффект медицинского ухода. Вы абсолютно правы, да. Если человек во что-то верит и все остальное, у него изменяется отношение к болезни. Это показано в очень интересных исследованиях, их достаточно много, когда специально меняют дизайн. И нет, показывают, а, да. И что... отношение что, за собой какие-то биохимические реакции нет. ведет, что ли? Нет, нет. Ну, То есть а, а человеку так же плохо. Так. Его, имеется в виду объективно ему также плохо, но субъективно он считает, а. что ему полегчало. Вот и все. Это очень интересно. Есть специальные исследования, которые, например, на пациентах с бронхиальной астмой показывали, им давали, предположим, э -э э реальное действующее вещество, потом ингалятор с пустышкой, плацебо получается, <toast> <.amous> потом э -э лже акупунктурные иглы, специально было... <ughle> yeah, <sure>. это было специально разработанное <Within oblivion> устройство, которое имитирует укол иглой, но его нет этого. И самое последнее, ничего не делали. То есть вот четыре группы. И когда был опрос, то есть спрашивали как вы себя чувствуете, лучше, хуже и так далее, то хуже себя чувствовала только самая последняя группа, которым ничего не делали. А вот у всех этих трех групп был абсолютно одинаковый ответ. Ну, там разница буквально в процентах. Все получше стали. Они сказали, мы чувствуем себя лучше. Когда сделали объективное исследование, есть такой объем форсированного вдоха за первую минуту. Угу. Это очень объективный показатель проходимости бронхов. Когда его сделали, то выяснилось, что он изменился только у первой группы. Там, где давали настоящее действующее вещество. А вот зато в трех других группах да. эффект одинаковый. Вот, То есть изменяется отношение, не более того. Вот. И, это, и в этом опасность. Да, вот я как раз хотел сказать, это же может за собой повлечь. Да. Такое, я себя это почувствую, я сейчас прыгну, да. и вдруг да. тебя да. раз, да. И, грубо да. говоря, да. сердце остановилось. Да. Да. грубо говоря, так. Так и есть, это первое. А -а -а. Второе, если мы говорим о биодобавках, то это нерегулируемый рынок, что у нас, что в Соединенных Штатах, что в Евросоюзе. Они существуют до первого трупа, извиняюсь. Вот. То есть до первой такой обоснованной жалобы. А -а -а. И с точки зрения токсиколога, например, меня всегда пугают эти биодобавки, я регулярно отслеживаю исследования, которые касаются, чего там только не находят. Потому что, ну, вы же понимаете, это пища, да, еда. Она действовать не будет <свят>, никоим образом. Поэтому да просто подсыпают действующие форм-субстанции, Антидепрессанты, антибиотики, противовоспалительные. В ВАДы. Кортикоз... Причем Конечно. не только у нас. В Соединенных угу, Штатах, угу, в Европе угу. и так далее. Это распространенная практика для всего мира. Поэтому нужно быть чрезвычайно осторожным в отношении биодобавок. Это очень серый рынок. Да, спасибо. Спасибо, это интересное предостережение. О пище. Вы сейчас упомянули пищу. А я покупаю молоко, пью его мало, только вот в кофе иногда добавляю. Знаю, говорят, ну ты какой экономный, тебе на месяц хватит. И я вдруг понимаю, что да, она права, и оно не скиснется. Да. Да? Ну... Это, это же ничем не лучше вот этих вот БАДов, в которых. Я как-то психологу вас спрашиваю. Да? Да. Ну как это А так вот тут нужно быть? задуматься о технологии. Пастеризации, я понимаю, но не на такой же срок. Ну а почему нет? Почему? Смотрите, если вы, например, откроете это молоко широко так. и оставите, оно, оно, оно испортится. Да, оно потому всегда. что будет, будет доступ к бактерии извне. Если вы его открываете и закрываете вот на тот минимальное количество, вода, угу. которое угу. есть. Налить закрыл. Оно сохраняется, стерильность этой среды, относительная стерильность. Именно за счет того, что там просто нет бактерий, за счет этого оно не скисает. Так, оно минуточку, за Минуточку, а долго кефир, хранится. который тоже может стоять у меня две недели, там же по определению должны быть кисломолочные бактерии? Не обязательно. Нет? Смотрите, они свое черное дело сделали, а, вот так вот, а да? после есть... этого раз и все. И тоже пастеризацию. Конечно, прошлого, да, конечно. То есть вы хотите сказать, сейчас я начинаю успокаиваться, у меня настроение поднимается, я думаю, часть телезрителей тоже, которые держат под подозрением молочные продукты, способные существовать без видимой порчи по месяцу и побольше. То есть, вы хотите сказать, что вот ну, здесь все нормально пастеризация, она никак не... Это не вот такая длительная сохранность там, молока или кефира, или там сметаны, это не следствие, что туда какие-то суют консерванты, нет, которые вредят нет, здоровью. Это нет. просто чисто вот это стерилизовали физика, бактерии. Это чистая все. физика, получается, да, с микробиологией. Ну, вы меня успокоили, на самом деле, еще это, раз. Я, так, рад, я рад. Спасибо. О вакцинации. А ну, не мне вам рассказывать, что как-то у нас вот так развивается общество, вроде мы, цифровая экономика, гаджеты, виджеты, а в каком-то смысле, вот ощущение такое, же средневековьем начинает из разных, да, этих подворотен все сильнее и сильнее, там дуновение ощущается, нарастает волна такая, что ли, или движение против диспансеризации, если раньше... В Советском Союзе, я помню, по-моему, каких-то пятидесятников там в этом обвиняли, там свидетели Иегова, их там судьи. Диспансеризации? Нет, нет, нет, нет, вакцинации, а. я оговорился, ага. вакцинации, конечно. Угу. А, вот. То сейчас вполне себе просвещенные, ну или казалось бы, вполне себе просвещенные люди говорят, нет, мы не будем, мы ребенка не отдадим на вакцинацию. А почему, а почему эта волна, и как вы вообще вот оцениваете отношение вообще ваше отношение к вакцинации? Ну, смотрите, во-первых, эти волны всегда были. Больше-меньше, но были. Да, да, всегда были, то есть они появились с появлением вакцинации. Тут даже без вариантов, как только 14 мая 1796 года Эдвард джен сделал первую прививку Против чего? Э, против натуральной оспы, mm. используя коровью оспу. Все, вот считайте, в ту же секунду появилось антипривычное движение, которое никуда не девалось, которое по-прежнему существует параллельно. И самое интересное, когда начались массовые вакцинации против, кори... против э, натурального оспы в Европе, не сразу, то есть не в 1796 году, а только в середине 19 века, когда пришла очередная эпидемия и унесла 500 тысяч человек. То есть 500 тысяч человек умерли. И после этого вспомните, слушайте, там в Англии был какой-то мужик, который предлагал от этого дела прививаться. У нас, например, императорский дом это дело поддерживал. Mm -hmm. То есть Екатерина вместе со всем двором они привелись. То есть был тот князь Оспинный, известный достаточно товарищ, молодой человек, у которого взяли образец для прививки и так далее. То есть все это распропагандировалось вот на таком уровне. И смотрите, вот... Просвещенная было... Россия. Э -э просвещенный, скорее всего, был правитель, потому что с народом, к сожалению, это проталкивалось очень тяжело. Почему это до сих пор есть? Например, буквально вот недавно коллеги вспоминали, действительно, ведь практически то же самое было, когда в Советском Союзе только что появившимся в новом пытались побороть эпидемию сифилиса. Потом то же самое было с полиомиелитом, с туберкулезом, со всем остальным. Каждый раз мы встречаем сопротивление. Каждый раз. То есть люди говорят, нет, нам не нужны эти прививки. И сейчас вот корь, например, да, да, кстати. Очень мощные вспышки там, что в Питере, что еще где-то. Mm -hmm. И когда к людям приезжают выполнять Свой долг эпидемиологии, предположим, да, то есть привить контактных. Человек при привез кость с собой подъезд контактный. Их нужно исследовать, нужно привить и так далее. Они вызывают полицию, потому что ну против да. них принимают некие какие-то страшные меры, биологическое оружие и все остальное. Это вот как? Это не то, что средневековье, да, это, это просто оно никуда не девалось. Оно как было вот это мракобесие и непросвещенность. К сожалению, оно только до сих пор остается. В одном из своих интервью или выступлений как-то вы сказали вот я, это, не, это не буквально цитата, но смысл такой: что а, если бы не было прививок, да, то многие бы не родились. Да. Я вот это вот рассказываю не прочитал, но я немножко готовился к встрече с вами, да, mm -hmm. поэтому что-то почитал, как вы понимаете. Да, я его почитал и так-то как-то задумался, думаю, да, это правда, конечно. А, но такой кощунственный или, по меньшей мере, не вопрос, а, вам не кажется, что, может быть, лучше бы кое-кто и не родился? Ой, <связывая> это, да, социал дарвинисты обрадовались бы, конечно, ну, такому да, да. делу. Это правда, то есть без этого никак, да, то есть без этой мысли, без этого понимания болезни у нас все-таки были регулятором численности. Конечно. Во-первых. И во-вторых, да, это был да. фактор отбора. Здесь, здесь даже не, не социал-дарвинизм, а дарвинизм биологический да, в да. полном... Например, смотрите, среди потомков, переживших чуму, вот большую чуму 15 века в Европе, 14-15, очень много людей, которые сегодня устойчивы к ВИЧ. У них меньше риск заражения ВИЧ. Да, это последствия того самого. Но это самое важное, среди выживших. То есть Понятно. мы не можем Понятно. сегодня себе позволить, Понятно. у нас примат человеческой жизни, мы не можем себе позволить потерять, например, 500 тысяч населения. Хотя антипривычники, конечно, очень стараются Добить нас к этому этого, подвести, да. да. Но, к счастью, пока что коллективный иммунитет, он, конечно, проседает основательно, так. Но вот, да, все и с еще что делать? Мы, так, такое ощущение, что мы в какую-то вот человечество в какую-то воронку затягивается. С одной стороны, медицина и здравоохранение развиваются, по крайней мере, в странах золотого миллиарда такими темпами, что а, Пять лет еще назад ребенок вот родившийся там 250 граммов не имел никаких шансов выжить, да сейчас а сегодня он выживает, обязан выхаживать. Да, да, его выхаживают, он растет, но он вырастает, я вот спаси Господь в кого-то там кинуть камень, но тем не менее, ну понятно же, что Ослабленный организм, он вырастает с ослабленным иммунитетом, во-первых. Не всегда. Не всегда. Не но... всегда. Сейчас накопилась достаточно неплохая статистика по спасенным вот именно мало... с малым весом. Но по большому счету они не сильно отличаются от средней популяции. Да, но при этом все-таки вот этот э, естественный отбор, когда выживали Это сильнейшие да. и Это давали да. сильнейшие поколения... Его эффект снижается, снижается, снижается, и он да? замещается усилиями медицины. Э, ну, вы знаете, я бы не сказал, что он снижается, он просто перемещается немножечко в другую плоскость. У нас же есть антипривистники, у нас есть естественники, у нас есть куча-куча другого народа, на которых этот отбор прекрасно работает. Это, конечно, цинично, но так и получается. Ну, ну медики вообще по определению, не хочу никого обидеть, но хирург, например, без доли цинизма, я считаю, что это плохой хирург, он же должен... Ну, понять. это вы понимаете, это такой способ защиты. Ну, конечно, Потому что, да, когда пропускаешь да. через себя вот этих всех пациентов и все остального, то есть два варианта. Либо ты сходишь с ума, либо ты обрастаешь вот таким вот... Вы ведь были, как военврач, практикующий достаточно долгое время, да, да, да. и перестали практиковать да. в расцвете сил. Ну, бывает такое, стечение обстоятельств, все остальное, когда понимаешь, что интересы семьи оказываются немножечко повыше, чем интересы общества, так сказать, страны и всего остального. Рубеж 20-21 века для армии это был, ну, да. это был очень тяжелый период, когда зарплату задерживали в НУМ. Я не в Москве служил, скажем так, и, и, и там были по полгода задержки, предположим, и все остальное, то есть это было очень тяжело. Во-первых. А во-вторых, у меня заканчивался контракт, и я понял, что в общем пока что, да, то есть я вот такого в ближайшей перспективе для своей семьи ничего приличного сделать, к сожалению, не смогу, пришлось уйти. Все понятно, извините, вопрос не вполне, может быть, токсичный был, но вы деликатно на него ответили. Это нормально, да. это потому что было несколько волн ухода, то есть я просто ушел в одну из этих волн. Да, Я все понимаю. А, у нас потихонечку истекает время, к сожалению, потому что на самом деле у меня еще куча вопросов. Ну, как-нибудь, может быть, мы еще с вами встретимся да, и поговорим. Да. А, в завершении просто для того, чтобы немножко, может быть, наших слушателей отчасти развлечь, а отчасти предостеречь. А вот по поводу вашей книги «Пациент разумный», да? она вышла два, если уже не три года назад, да, да. по-моему. Я недавно да. посмотрел на таком ресурсе, как «Литрус», э, угу. «Литрес». Угу. А, и меня немножко удивил маркетинговый ход. Она доступна, в скач... скачиваем в электронном виде, бесплатно. Но если кто-то захочет купить бумажный, надо заплатить. Да. И так это меня причуды маркетинга немножко... Но я потом начал листать, да, начал листать. И, конечно, хохотал, когда там, по-моему, пример был с клизма с горячим кофе что да, ли. Да, да. Это вот на самом деле. Абсолютно. Же, это не придумано. Это не придумано, это абсолютно. Так То есть вот человек берет и себе. И мало того, умудряются зарабатывать хронические ожоги, истончение и перфорацию. Да. Пару примеров еще можете привести от Конечно, конечно. Пример очень известный народный способ избавления от глистов. Во-первых, как ставится диагноз? Ребенок, скри... скрижащий зубами. Это прям стопроцентно достоверный народный признак того, что это глисты. Хотя нет. Это с точки зрения тех, кто попомляет. народной пополам, медицины. Да, потому да, что народ. бруксизм, так называется это явление, в подавляющем большинстве случаев имеет ортодонтические проблемы. То есть это растущая челюсть, это и так далее. Очень редко бывают неврологические проблемы. Глистов там нет среди причин. Так вот, очень значит, такая интересная методика. Что нужно сделать? Перед сном ребенка не кормить. Он лег спать, мы его в 2 часа ночи будем, даем ему, значит, хорошего коньяка О. в сладком чае. Так. После этого опять кладем спать. Через час будем, даем сильное слабительное, и после этого из него, значит, будут исторгаться различные там, паразиты, все остальное. Объяснение, вот оно мне очень нравится. Значит, смотрите, первое, раз ребенка не покормили, голодают глисты. Когда они почуяли, что в желудок полился ароматный коньяк с чаем, они, значит, быстро-быстро бегут к желудку, начинают хлебать вот эту вот жидкость, пьянеют, теряют способность к передвижению, к самостоятельному, и вот с этими соткинутыми кверху и лапками, естественным ходом выходит. После из приема ослабительного. Слабительным помогает, они уже пьяные. И это не все. Нужно повторять пять ночей подряд. Вы представляете себе этот ужас? Что творят с ребенком? А вот те, которые так делают, они после первой ночи, они не видят, что ли, что ничего не вылезло? А Нет, смотрите как. Там не только. Там есть и невидимые. Там лямбли еще выходят. А -а -а. А они невидимые. То есть, и эти, и это, и эти это люди, при... эти знахари, они знают про да, эти лямбли. Да, да. Но как. эти лямбли, у них тоже переползают в желудок, пьют там алкоголь, пьянеют. Хотя физиология физиологии не ни тех ни других это не предусмотрено ну вот такие вот интересные на, вещи. Всякий, на всякий случай уважаемые зрители это просто один из примеров вот дремучести да. того как не надо как делать не примите за чистую монету может быть кто-то только что вот сейчас включил там монитор свой или телевизор алексей Валерьевич, огромное вам спасибо за беседу все было чрезвычайно интересно я, насколько понимаю, вам еще предстоит лекция да, сегодня, да, в, в первой физической, перед э, большой аудиторией. Дай бог, чтобы она прошла нормально, чтобы у вас блок существовал, чтобы вы, как научный журналист, продолжали разоблачать все, что подлежит разоблачению и подсказывать э, правильные, скажем так, пути для тех, кто хочет, э, если уж не вылечиться окончательно, то, по крайней мере, поменьше болит. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Алексей Валерьевич Водовозов, терапевт высшей квалификации, военврач в прошлом, научный журналист, популярный блогер и так далее, и так далее, и так далее. Это была программа «Акцент», я ее ведущий Юрий Алаев. Спасибо вам за внимание, до новых встреч.